Мы совсем недавно понесли невосполнимую потерю. Наши товарищи, сотрудники российского посольства в Багдаде, пали жертвой разгула безжалостного терроризма в Ираке. предлагаю почтить их память вставать. Спасибо. Хотел бы сегодня подчеркнуть, что Министерство иностранных дел и в вот этом у нас есть понимание и поддержка со стороны президента и правительства, сделает все необходимое для того, чтобы помочь семьям наших коллег. Позвольте перейти к работе нашего совещания и предоставить слово президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. За последние годы в мире произошли весьма значительные, а порой и фундаментальные изменения. В определенной части они связаны с появлением на мировой арене новых экономически сильных игроков. Надо отметить, что и Россия существенно укрепила свой внутренний потенциал и международные позиции. При этом активность стран во внешней политике становится все более важной составляющей национального развития. Она эффективно используется для завоевания новых позиций в мировом разделении труда, для достижения целей в политической и гуманитарной сферах. В этой связи наши дипломатические усилия должны подкрепляться не только успехами в вопросах обеспечения международной стабильности, но и весомыми финансово-экономическими рычагами. Россия в целом должна нести соразмерную своему положению и возможностям ответственность за глобальное и социально-экономическое развитие. Министерство иностранных дел, Минэкономразвитие, Минфин России прошу продолжить работу по созданию национального механизма оказания международной помощи на цели развития. Соответствующее поручение у ведомств имеется. Кроме того, следует не просто участвовать в работе по глобальной повестке, но и вносить реальный вклад в ее формирование. Даже по своим международным встречам вижу, как растет у наших зарубежных партнеров, да и вы наверняка это сами чувствуете, неоднократно это слышали, растет запрос на активную роль России в мировых делах. Все это диктует требование не замыкаться на привычных шаблонах и схемах, а постоянно оценивать ситуацию, внося при необходимости коррективы. Исходя из этого, я поддержал инициативу Министерства иностранных дел провести обзор внешней политики страны и рассчитываю, что до конца года вами будут представлены аргументированные и комплексные предложения. Уважаемые коллеги! Россия последовательно выступает за более безопасный и демократический миропорядок, за равный доступ стран и народов к преимуществам глобализации и, конечно, за, за объединение усилий всех государств в проведении политики, направленной на минимизацию вызовов и современных угроз. Так, в принятых в 2005 году при Нашей активной позиции при нашем активном участии в документах ООН впервые в качестве преступления квалифицируется подстрекательство к терроризму. На счету нашей дипломатии открытие к подписанию Конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма. В целом, предлагаем существенно расширить международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, наркотрафиком в творческих операциях и ликвидации последствий стихийных бедствий. Причем такое взаимодействие возможно как на двусторонней основе, так и по линии региональных организаций, например, по линии взаимодействия НАТО, УДКБ, других организаций. В этой же связи отмечу, что так называемые новые вызовы и угрозы – это не абстрактные термины, а жесткая, подчас и жестокая реальность. И в борьбе с ними необходим постоянный поиск нестандартных решений, по-настоящему вдумчивый и творческий подход. Надо в полной мере отдавать себе отчет, что конфликтный потенциал в мире, несмотря на все, преимуще... все предпринимаемые усилия, продолжает возрастать. После разрушения биполярного порядка сохраняется большой элемент непредсказуемости в глобальном развитии. Возможно, именно отсюда не утихают разговоры о неизбежном конфликте цивилизации с перспективой длительной конфронтации, по примеру, холодной войны. Убежден, мы подошли к моменту, когда уже по факту, и вы это наверняка все видите, по факту происходит модернизация всей архитектуры глобальной безопасности. И если позволить развиваться инерции прежних подходов, что мир вновь будет обречен на бесплодное противостояние. Нужно переломить эти опасные тенденции. И для этого требуются новые идеи, новые подходы. Россия конфронтация не нужна. Ни в каком виде. И мы ни в каких священных союзах участвовать не будем. Поддерживаем все инициативы по развитию межцивилизационного диалога. Этим целям будет посвящен и проводимый на днях в Москве Всемирный саммит религиозных лидеров. Должен также прямо сказать, что среди источников, подпитывающих тягу ряда стран к обладанию оружием массового уничтожения, к реализации других военных программ, не только национальные амбиции, но и навязываемые, всем нам гипертрофированное значение силы в международных отношениях. И в этой связи беспокоит фактический застой в области разоружения. За такое положение дел Россия ответственности не несет. Мы выступаем за возобновление диалога по важнейшим разоруженческим вопросам. И, в первую очередь предлагаем нашим американским партнерам, запустить переговорный процесс по замене договора о СНВ, срок действия которого истекает в 2009 году. В сфере нераспространения считаем эффективной работу по политико-дипломатическому по, политико пространстве и поиск компромиссов на основе международного права. А если есть пробелы в международной правовой базе, нужно ее солидарно с партнерами совершенствовать. Причем Россия уже предлагает и вполне конкретные решения, имея в виду, например, идею создания международных центров по обогащению урана. Еще раз подчеркну, мы не намерены присоединяться к разного рода ультиматумам, которые лишь загоняют ситуацию в тупик, наносят удар по авторитету Совета Безопасности ООН. И убеждены, что к урегулированию кризисов ведет вовлечение в диалог а не изоляция тех или иных государств. Как уже не раз показал ход событий, такой подход дает не просто надежду, а реальные позитивные подвижки В полной мере все вышесказанное относится и к урегулированию региональных конфликтов, будь то в Косово или на Кипре, за Закавказье или Приднестровье. Принципы урегулирования должны быть универсальными, и опираться на международное право, на уважение интересов всех затронутых в конфликте народов. Так, на пространстве СНГ наша страна непосредственно участвует в урегулировании ряда конфликтов. И хотел бы подчеркнуть, что мы и впредь будем выполнять свою миротворческую миссию, несмотря на откровенные провокации, с которыми мы подчас сталкиваемся. Скажу прямо не. Все были готовы к тому, что Россия так быстро начнет возвращать себе экономическое здоровье и положение на мировой арене. Кто-то смотрит на нас через призму предрассудков прошлого – я уже об этом говорил, только что выше – и видит сильной, возрождающейся России угрозу. Некоторые готовы обвинить нас в возрождении неуимперских или, как мы вот недавно слышали, придумали еще энергетический шантаж. Мы предлагаем другой путь. Оценивать внешнюю политику любой страны на основе принципов международного права и единых универсальных стандартов. Например, трудно понять. Почему естественное и прозрачное решение о переводе энергетических расчетов с некоторыми нашими соседями на рыночную основу вызывало порой, порой такую экзальтированную нервную реакцию. Наверное, это решение можно и нужно было заблаговременно разъяснять с нашей стороны это правда. Сейчас мы это делаем. Но думаю, что если бы мы даже разъясняли, этих разъяснений бы никто не хотел слышать. Но это все-таки форма. Что касается содержания, то ни одного, подчеркивая, ни от одного из наших партнеров за все это время нам не довелось услышать сомнения в экономической оправданности действий России. Вывод напрашивается один. Весь поток критики по сугубо экономическим вопросам носил исключительно политизированный характер. Повторю, мы готовы и взаимодействовать, и конкурировать но на основе честных и единых правил игры. Принцип то что, не позволено, «То, что позволено Юпитеру, не позволено быку» для современной России абсолютно неприятный. Мы также не делим страны мира на те, с кем будем сотрудничать, и те, кому будем противостоять. Наши конкуренты, например, на экономических рынках, это одновременно и наши ключевые партнеры в решении важнейших международных проблем. Таков характер современных международных отношений, и в них тесно переплетены элементы сотрудничества и состязательности. Мы на деле показываем, что современной Россией выгоднее дружить и надежно сотрудничать. И появившиеся ресурсы намерены рационально расходовать на защиту интересов наших граждан на защиту интересов Российской Федерации от недобросовестной конкуренции. Уважаемые коллеги, теперь о некоторых ключевых направлениях векторах нашей дипломатии. В послании я подробно остановился на базовых ориентирах работы на пространстве СНГ. Повторю, считаю, что здесь нас переход на принципы, принятые в мировой экономике и торговле и основанные на трезвом расчете. Думаю, что такой переход послужит оздоровлению наших многоплановых связей с партнерами по СНГ. От этого, в конечном счете, выигрывают и наши отношения с внерегиональными державами, укрепляющими свои позиции на постсоветском пространстве. Ведь это как раз та ясность, это открытость, которой от нас якобы все ждут и которых мы, в свою очередь, ожидаем от наших партнеров и в политике, и в экономике, в столь важном для нас регионе. Мы не ставим под сомнение право наших соседей, страны СНГ, самостоятельно и э, действовать внутри страны, и на международной арене. Да было бы глупо заподозрить Россию в этом. Россия же была инициатором предоставления самостоятельности. Но мы должны ясно заявить, что это значит, что и мы имеем право на выбор своих друзей. При этом мы видим пример ряд содружества, ряд стран содружества, где попытки игнорировать веками сложившиеся связи между народами оборачиваются угрозой появления не самостоятельных, слабых, зависимых государственных образований. И потому наши ответы основываются на учете реальных устремлений народов, живущих в странах СНГ. А это равноправное сотрудничество и добрососедство, повышение практической отдачи от выгод интеграции. И одним из ключевых проектов здесь должно стать укрепление общего гуманитарного пространства. Для стран Европы Россия всегда была надежным партнером. От диалога с ЕС в целом и его идущими странами, Германией, Францией, Италией, Испанией, другими странами Евросоюза, мы ждем развития взаимовыгодных экономических контактов, расширения научных, культурных связей, снятия барьеров на пути человеческого общения. Помним хорошо, как Советский Союз призвали снимать барьеры на пути человеческого общения. Помним про железный занавес. Странно, когда в отношениях сегодняшнего дня кто-то пытается выстраивать новые занавеси и барьеры. Хотя на словах все говорят о том, что, Россия, что Европа должна быть без границ. Но давайте вместе решать эти проблемы. Если мы искренне действительно хотим это делать. Так мы рассчитываем, что подписанное недавно в Сочи соглашение об упрощении визового режима вступит в силу уже до конца текущего года и откроет новые возможности для наших граждан. Это важный шаг на пути к безвизовым поездкам. Всеобъемлющий характер приобрели, приобрели дружественные связи России с Китайской народной республикой. При этом главную задачу видим в том, чтобы не консервировать достигнутую, а предпринимать новые шаги для расширения сфер российско-китайского сотрудничества. Принципиально важно, чтобы наше двустороннее партнерство и по темпам, и по содержанию учитывало динамичное развитие и России, и самого Китая, и, соответственно, перемены в положении наших стран, в регионе и в мире в целом. Мы и впредь будем двигаться вперед в двустороннем стратегическом взаимодействии, координировать нашу деятельность на международной рынке. Одним из показательных примеров такого взаимодействия в, многофор... в многостороннем формате – является, конечно, Шанхайская Организация Сотрудничества. Ей всего пять лет, но уже сегодня она эффективно решает серьезные задачи политического, контртеррористического и экономического свойства. Близость подходов к основным вопросам мировой политики отличает наши отношения с Индией. Вместе с тем, уже в ближайшей перспективе нужно на порядок увеличить объемы взаимной торговли и инвестиций, сотрудничества в энергетике в других областях, включая военно-техническое сотрудничество. Особое значение для стратегической стабильности имеют отношение России с Соединенными Штатами Америки. Совместный отпор терроризму и наши усилия в урегулировании ряда ключевых региональных проблем- это тот безусловный позитив, который следует рассматривать, распространять и на решение других прагматических задач. Конечно, нам еще надо много менять в отношениях друг с другом. И чтобы перемены носили положительный характер, политикам обеих стран необходимо как аксиому усвоить. Партнерство между такими державами, как Россия и США, может строиться исключительно на условиях равноправия и взаимного уважения. В отношениях с Японией полностью... Оправдывает себя линия на продолжение политического диалога и наращивание экономического сотрудничества при сохранении принципиального подхода и нашего искреннего стремления к заключению мирного договора с Японией. Сегодня существенно возрастает для России значение и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом. В наших интересах максимально широкое участие в региональной интеграции через ее формы и институты, инструменты, созданные в этом регионе, включая ОТЭС, АСЕАН, и некоторые другие форумы. На Ближнем Востоке в последние годы традиционные связи с арабскими странами дополнились тесным и конструктивным диалогом с Израилем. Россия намерена и на двустороннем уровне, и в качестве участника квартета международных посредников играть инициативную роль в ближневосточном урегулировании. Все активнее в глобальные процессы включаются страны Латинской Америки, Африки, подтверждая, что время эксклюзивных зон влияния ушло в прошлое. Для России, для отечественного бизнеса, здесь открывается широкое поле для конструктивной, созидательной работы. И, конечно, приоритетом российской внешней политики остается поддержка и защита прав соотечественников за рубежом. Это вопрос наших национальных интересов в гуманитарной и экономической сферах. Сейчас ведется подготовка к проведению Второго всемирного конгресса соотечественников. И прошу Министерство иностранных дел самым тщательным образом разработать его программу. Она должна быть предельно конкретной. Задача вывести работу с на более высокий по своему содержанию уровень вполне реальна, и она крайне важна для нашей страны. Эта работа важна и для проведение более широкой государственной миграционной политики. Она призвана стать эффективным инструментом преодоления стоящих перед Россией проблем в демографической сфере. Только что 22 июня сего года моим указом утверждена государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в Россию. Необходимо, чтобы она без промедления реально заработала и, разумеется, кстати сказать, если кто-то из коллег обратил внимание, откуда она возникла. Мы полагали, что принимаемые решения достаточны в этой сфере. Как ни странно, из э, общения с гражданами по телевидению в режиме прямой, почти, э, телевизионной связи. Для меня было неожиданным, что некоторые наши соотечественники обижены нашей позиции по тому, как мы организуем работу с ними за рубежом. Были поставлены в тупик нашими действиями по поводу чрезмерно сложных условий приобретения российского гражданства. Это странно, потому что ведь Россия нуждается в притоке иммигрантов, причем, прежде всего, конечно, с пространства СНГ. Люди говорят на русском языке как на родном. Это люди практически одной культуры. Вы, дипломаты, знаете, с какими проблемами сталкиваются некоторые страны при адаптации мигрантов в свои страны. У нас нет таких проблем, серьезно. Вопрос только в том, чтобы люди приезжали в нужные стране, законопослушные, уважающие нашу страну, и расселялись там, где нужно для, для России. Занимались соответствующими видами деятельности нужными для развития экономики страны. Все это можно сделать. Разумеется, сам уровень современных задач определяет повышенные требования ко всем тем, кто занимается, конечно, политической деятельностью. Полагаю, надо серьезно наращивать кадровый потенциал мира. Нужны меры, включая социальные гарантии, которые бы повысили престиж дипломатической службы и ее конкурентоспособность на внутреннем рынке труда. И, конечно, нужно смирее привлекать талантливую молодежь. Сергей Лавров докладывал о ситуации, сложившейся в сфере материального обеспечения сотрудников Мида и представил предложение по ее улучшению. Правительству дано поручение их поддержать, рассчитывая, что уже в самое ближайшее время заработная плата, как в центральном аппарате, так и в загран будет существенно увеличена. Я прошу председателя правительства принять соответствующее решение, как можно будет. Тем более, что практически все вопросы уже согласованы. Уважаемые коллеги, у нас будет возможность еще поговорить, выслушать доклады и поговорить потом в закрытом режиме. Я рассчитываю на откровенный и конструктивный диалог. И благодарю вас за внимание. Спасибо.